Очередная новая лыжа этого сезона. Давайте поедем, проверим, насколько она адекватно заменила то, что было. Здравствуйте! На сегодня новая лыжа от Atomic, от Atomic Reds X7. Вот, это как бы лыжи среднедругие категории XT, насколько я помню. Вот. Что по катанию, по катанию, по катанию, по катанию. Она как бы очень своеобразно себя показала. С одной стороны, у меня нет к ней нареканий никаких вообще. Она стабильна, она идет хорошо резаную дугу, в ней идет ровно, дает некий достаточно широкий диапазон поворотов. Переход в боковое проскальзывание срывов не бьют в ноги. Достаточно все предсказуемо. Ровно к склону относится очень спокойно, к качеству я имею в виду. На жестком хорошо цепляет и не теряет дугу, на неровность, когда переходит, тоже ее не теряет, в общем-то, лыжа кайфовая. В этом плане, значит, из минусов мне показалось, что она слишком быстроватая, она эту скорость требует, она не хочет работать на малой скорости, вот, она хочет гнать, она хочет разгоняться, вот, и в этом, наверное, вот ее минус в том, что у нее вот, вот, вот этот диапазон, он как бы маленький, да, то есть, он есть, но он где-то только на высоких скоростях, на хай-спиде. На коротком повороте она не динамична вообще, не интересна. Ей, походу, мне показалось, даже немножко не хватает. Цепкости. То есть, может быть, она динамична, но ее не зажать, потому что она слетает. Вот. Является ли она заменой того, что было? Наверное, да, она адекватная замена, она интересная. Лыжа интересная, была вот раньше XTI, лыжа, она была интересная. Вот мне показалось, что это где-то того же класса, того же уровня лыжа. Такая любительская, любительская такая, среднего радиуса история. И я думаю, что она будет востребована интересно очень широкому диапазону лыжников. Начиная так их средничков, новичков среднячков, заканчивая где-то, может быть, такими прогрессирующими, но не быстро прогрессирующими для людей в возрасте, например, да, но которые уже могут, которые хотят кататься быстро, которые катаются, в большей части, в горах, нормальных горах, таких, где есть просто, где есть куда разогнаться, вот, для них она будет интересна, но вот, для экспертов, я думаю, что нет, потому что все-таки динамики не так много как в спортивных гэсах и конечно экспертам спортивные лыжи будут интересны то есть могу сказать так проще говоря эта лыжа не является заменой спортивным каким-то гэсом никакой не ни альтернатива не ни замена ничего Тогда, да, более упрощенная версия для более простых лыжников все попробую как бы на сайте подробнее описать эти свои видения данной лыжи Заходите, следите за обновлениями, чтобы не пропускать. Да? Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.